опыт затем. приветствую вас друзья и гости канала сегодня мы рассмотрим интересную лодку это дюфор 385 год рождения и 2005 ее длина 38 футов ширина где-то около 4 метров помимо парусов она оснащена дизельным двигателем volvo penta 40 лошадиных сил это 29 киловатт яхта находится в Трагире, хорватии Лодка имеет санузел или галион, как вам будет удобно. Нам он показался немножко маловат. На лодке мы не обнаружили фекальные танки. Отходы жизнедеятельности вываливаются наружу через тонны забор. Это критично, если вы находитесь в мариине. Сборки не терпели нагрузки, также места крепления толрепов стоячего текелажа, паутинки или трещинок обнаружено не было, но имелись расшатанные леерные стойки. Под поелами лодки было чисто, в лодке не пахло плесенью, что очень удивило нас. Потому что в других лодках пахло. Шпильки, которые держат ки, были законтрены дополнительными гайками. На лодке имеется три каюты, причем мастер-каюта очень большая, просторная. В поддоне двигателя была обнаружена вода и масло. Что за вода пробовать не стал. На такой сравнительно небольшой лодке имеется подрумянивающее устройство или boot трастер. но на него батарея не выведена отдельно. В сервисных батареях всего две по 120 ампер и одна для двигателя 60 ампер час. Все паруса, как заявляет продавец, новые 2019 года. Вот такой вот небольшой обзор. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал и пишите в комментариях, нужны еще обзоры лодок, не нужны, потому что мы их просмотрели немало. И мы с вами поделимся видео, которое мы делали для себя при осмотре лод. Всем пока, всем футов под килем, комфортные волны, ветра попутного. С вами был я, Всев Штрел.